Мечта мужчин, чтоб не пила и не курила, из дома чтоб не выходила. И про цветы всегда молчала, свекровку мамой называла. Про шопинг, чтобы ноль внимания, и кухни лишь очарования. И пусть на свете каждый знает, таких дебилок не бывает.